Продолжаем подготовку к следующему ролику, в котором я хочу приготовить э, отбивную по-милански. Хочется остаться в рамках Пиренейского полуострова полностью, чтобы блюдо было итальянское. Но какой Пиренейский? Италия же находится на Аппенинском полуострове. Поэтому сегодня я буду подготавливать второй ингредиент, это соус песто. Мне кажется, он очень хорошо подойдет к отбивной по-милански. Этот соус можно готовить по-разному, как с базилика, так и с вяленых томатов. И сегодня я буду готовить с вяленых томатов. Год назад я вялил томаты, есть рецепт на канале, можете посмотреть. И я помню, читал, что вяленые томаты можно хранить до трех лет по такому рецепту. И сегодня уже прошел год. И они до сих пор в идеальном состоянии я вот сейчас даже один попробую Ой, -ой, Ой, какие они симпатичные а пахнут вы знаете вот вот как через месяц пробовал так и сейчас чудесно просто М -м -м, обалдеть по рецепту квеста из вяленых томатов Рекомендуют томаты замачивать Но замачивать их, наверное, нужно в том случае Когда вот вы их только завялили и сразу хотите готовить соус В моем же случае они уже год как замочены в оливковом масле Здесь и базилик, и травы, и орегано, и чесночок прекрасный Поэтому мне достаточно слить только масло с него Я сейчас через сито это все сделаю Ой, какие они шикарные, ребят. Это бомба просто. И вот у меня как раз остались, я буду обновлять в этом году томаты. Поэтому все пускаю на песто. Теперь масло стекло. Отправляем помидоры в блендер. И перебиваем. Если получается густоват, то можно добавить немножко воды. Хотя по рецепту даже рекомендуют немного добавлять. Вы знаете, он любит воду. Еще добавлю. короче густоту регулируйте водой пахнет чудесно сейчас попробую посмотрю что еще можно сюда добавить добавлю немного чеснока И свеже нарезанного базилика хотя нет, добавлю сухого чеснока и сухого базилика и орегана точно и еще раз немного добавлю воды и немножко винного уксуса кислочков хочу что ж сделаем контрольную пробу я умею делать песто класс еще чуть-чуть чесночка ну вот чуть-чуть о вот это оно Чистый итальянский соус песто. Ну а теперь смело можно готовить отбивные по-милански.